Добрый день, дорогие друзья, интернет-телевидение Чикаго приветствует вас, меня зовут Майкл Мелехов, и э, у меня на связи сегодня гость э, Москва, э, Россия, э, экстрасенс, парапсихолог, медиум, гадалка Елена Порецкая, известный человек в эзотерических кругах, я рад, Елена, вас приветствовать у нас в эфире. Привет, и вам, Майкл. Да. Привет, Чикаго. да. А... Елена, вот такой, скажем, интрига такая вот. Все мы живем в материальном мире, все мы мыслим материальными вещами и реагируем на ту информацию, которую поступает каждый, конечно, по-своему. Но кто-то реагирует адекватно, кто-то реагирует неадекватно, кто-то воспринимает эту информацию благодаря нашим органам чувств а кто-то воспринимает ее как вы, и как другие люди, некоторые воспринимают ее совсем по-другому. Скажите, вы этим занимаетесь профессионально и довольно давно. Каким образом вы к этому пришли, довольно коротко, и каким образом вы помогаете тем людям, которые все-таки живут в материальном мире? О, я пришла с... К этому направлению наверное с детства то есть как-то и уже 18-19 лет я гадала на простых картах и у людей сбывались какие-то вещи потом я стала заниматься этим серьезнее читать книги в 90-е годы как раз стали выходить книги по этой теме эзотерика и соответственно встретила человека который на тот момент явился и моим учителем тоже мы с ним прожили и проработали 11 лет. Вот. Всего лишь на его курсах я была три раза. Все остальное время это был быт и организация его направления. И сейчас, в принципе, уже с 2002 года я работаю сама. Да, я применяю какие-то знания, как мы после школы их применяем, естественно. Но у вас школа только была другая, правильно? Что? Школа у вас была другая. Да, Школа у меня была такая жизненная 90-х годов. Мы ездили, гастролировали, печатали на дому книги. Все это было в режиме встал, поднялся, отжался, сделал. То есть никакого особого богатства в этом не было. Все уходило в оборот. И в итоге я просто с нуля в 2002 году с детьми вместе начала, уйдя от своего бывшего мужа, потому что я поняла, что человеку нужна свобода. Он этого хотел. И я тоже устала от какого-то такого режима Лена, я начала свое дело... Елена, понятно, понятно. Я, да, э, я э, к тому спрашиваю, вот вы сейчас сказали 90-е годы. Ну, 90-е годы характеризуются, в России имеется в виду тем, что... Э, Разгул какой-то такой слишком активности, криминальной имеется в виду. И вот в этой и связи... 90-е годы, да, было достаточно опасно все. Очень много криминальных авторитетных разборов было. И очень многие, кто выступал или гастролировал, в том числе и шоу-бизнес, они были под определенными крышами. Но так как мы как-то обходили все это, у нас, слава богу, все было нормально мы особых денег не разрабатывали как шоу-бизнес, мы просто вот удерживали свое направление и пытались его развивать. Да, я прошу прощения, у меня вопрос другого плана. Существует мнение, это относится термины разные могут быть, я бы назвал это кармическим термином, но существует мнение, что те криминальные авторитеты и те люди, которые в 90-е годы занимались вот такими вещами, неправомерными, скажем, не противоправными. они сегодня, и те, которые ну, ушли из этой жизни, поскольку они были, будем прямо говорить, и убиты, они сегодня рождаются, и это, опять же, очень такая интрига здесь, Потому что не все понимают и не все верят о том, что существует такое понятие, которое называется «инкарнация». Так вот, сегодня люди реинкарнируются в другом теле, и они теперь дети. То есть прошло время, и вот они рождаются опять. И вот они рождаются больными, они рождаются да, какими-то да, ущербными. Такое, вот Расскажите, пожалуйста, об этом более. Есть, есть такое, что те, кто в 90-е годы вот уходил в криминал и, по сути, беспредельничал, это сейчас так называется и тогда тоже, соответственно, эти люди э, уже потом за счет своих косяков в прошлой жизни, сейчас рождаются как раз вот проблемными детьми, либо они без семьи, либо они Домовские, опять же, вообще абсолютно, да, ничьи, либо у них болезни какие-то, кстати, вполне у благополучных родителей они могут родиться, кармически завязанными с той историей, которая была в их роду. Кстати, то же самое присутствует, если взять 1917 год, и те, кто обрушил Россию тогда, да, по сути та, та мясорубка, которая происходила в России и в принципе в советские годы по отношению к дворянам, да, я считаю, что это сейчас эти люди родились и многие в принципе стоят у власти, то есть все равно они как бы доделывают то, что они не доделали, либо ухудшают, либо улучшают. То есть, поэтому такое сложное состояние вещей вообще в мире и в Америке то же самое происходит. Очень многие, кто был в те годы при каких-то делах они опять же не доделав что-то рождается в новом теле соответственно и опять же доделывают какие-то кармические обязанности которые не доделали в той реинкарнации то есть ну как бы это круговорот событий и мы все равно к этому все возвращаемся поэтому криминальное братство того времени 90-х годов оно естественно сейчас рождается в том или ином ключе неблагоприятным. Да? Лен, скажите, вот раз мы уже заговорили о реинкарнации, скажите, вот такой вопрос у меня к вам. Ну, вроде бы говорят, опять же, это проверить сложно, но тем не менее, есть люди, которые это утверждают буквально. Вот реинкарнация или инкарнация, точнее, Ленин, он переродился? Нет, у меня нет ощущения, что он переродился. Я вообще считаю, что Ленин, он так и завис над Мавзолеем. Это некая вот, как бы, если посмотреть, астральная проекция его души, она над Мавзолеем. То есть он не переродился. И как будто бы это висит над Россией до сих пор. Я думаю, что это тело надо сжечь. Можно сделать музей из Мавзолея как таковой, да, с фотографиями, что это было. Хороший эксперимент по бальзамированию такого человека, но его душа должна освободиться и только через костер теперь, потому что тело уже не примет земля, оно а не нет. переработается. И тогда в России изменится многое в лучшую сторону, потому что, в принципе, изначально... Ленин был ну, как и хороший, так и плохой, назовем так. То есть в нем была двойственность. Да, ну хорошо, дорогие друзья, обращаясь опять же к слушателям, телезрителям нашего канала «Интернет-телевидение», мы беседуем с парапсихологом, экстрасенсом Еленой Порецкой и вот такого мнения. Елена, я вчера беседовал с одним тоже очень интересным человеком и в нашей беседе как-то так получилось – о том, что всплыло имя для многих Бога, Иисус Христос, который уже оказывается, вот по его утверждению его утверждению, он уже второе пришествие, но он, правда, не знает об этом, но не пользуется. То есть это совсем уже другое, другая личность, естественно, и с другими уже потенциалом, но уже это произошло. Как вы считаете? Но если абстрагироваться сейчас от имени Иисуса Христоса, вообще просто о божественной сути, сущности, которые захотелось поиграть в человеческую жизнь, действительно есть перерождение таковых в обычного человека. Как вводится, они не участвуют в глобальных процессах, они как наблюдатели. Mm -hmm. а, потому что задача такого перерождения у таковой сущности это в, коррек в корректировке тех или иных событий в мире которые, допустим, через человеческое тело видно иначе, чем астрально, да, когда они над предметным миром. То есть другое осязание, другое ощущение, другие формы. Иногда они таким образом что-то тоже отрабатывают. Вот. Но опять же, сущность Бога как таковая, подсознательная часть его, она все равно над миром, потому что... Полностью такая сущность не может войти в человеческое тело, поэтому он может и не помнить себя как таковым богом. Он может ощущать только ту задачу, которую ему надо выполнить на земле, допустим, в этом теле, в котором он родился. Хорошо, ну давайте тогда мы отойдем от такой личности серьезной, бог или сын бога, а вот перейдем к нашим земным личностям, тоже достаточно известным, ну я читаю достаточно много, общаюсь тоже с, с людьми, которые как бы обладают такими э, способностями, вот, скажем, э, вы сами упоминали о том, правда, не называя э, конкретного человека, о том, что, скажем, Ванга, Баба Ванга, она уже воплотилась э, в новом теле. Это правда? Ну да. Так, да. это, это ваше ощущение? Это как бы ну, ну я да. даже знаю, в кого она воплотилась, но я это Пока не, не озвучу. А вы знаете, я э, еще раз беседовал э, с одним человеком в подтверждение того, что я читал, я задал вопрос: э, такое личность одиозная, известный во всем мире, э, предсказатель всех времен народов Нострадамус, он тоже уже э, воплотился, возродился, и его имя не называется. Ему сегодня, скажем так, примерно лет десять. Но он существует. Как вы к этому относитесь? Тоже возможно, абсолютно, как бы. Но вообще, когда подобные личности, состоявшиеся в определенном имидже, до да, статусе, как Ванга, Нострадамус, вот часть их энергетики, часть их вложенного в предметный мир, она так и будет зависать. И уже родившись, допустим, да, человек не будет ощущать своей такой глобальной связи с тем, что он был там Нострадамусом или Вангой. Даже он будет отрицать это. Мало того, это как, знаешь, проходит время, мы оглядываемся на себя прошлым и думаем, какие мы были дураки, что вот делали так-то. То есть здесь, наверное, принцип или почему вот мы сделали так. То есть или наоборот мы были молодцами, да, мы прошлым себя всегда так оцениваем. Здесь тот же самый принцип. Во-первых, любая реинкарнация человека, она как сон как сон, и если ты где-то получил ощущение, подтверждение, что ты был в прошлой реинкарнации таким-то человеком, то оно никак не накладывает отпечаток на эту реинкарнацию, ты не связываешь эти две. Единственное, что когда ты заходишь, допустим, в какое-то место, где есть предметы быта этого человека, и, допустим, ты ощущаешь себя кем-то там, кем ты раньше был, то ты можешь чувствовать грусть по тем или иным книгам или предметам, ну вот это как у меня было, да, что, вот, допустим, я ощущала это, что... Ну, я себя сейчас не связываю, допустим, с тем, кем я была в прошлой жизни. Но единственное, что чувствуются те события, и остро ощущаются те переживания, которые были связаны с той эпохой, в которой ты как человек жил. То есть э, человек может чувствовать очень острое ощущение средневековье, если, допустим, это человек был да? Он может очень углубиться в историю. Понимаешь, он практически может быть не экстрасенсом даже отрабатывать какие-то другие принципы, но еще раз все-таки скажу, что те, кто эзотерически направлен, у них все равно, если они не делают каких-то нарушений оккультных, да, беззаконий, беспредела, то тогда эти люди развиваются дальше, и каждая их следующая реинкарнация, она все равно оставляет в них способности вот эти, и они их либо применяют в той или иной жизни уже так, как как они имели Понятно. опыт в прошлый, Понятно. А, Елена, я прошу прощения, у нас очень немного времени остается до конца этого сегмента нашего интернет-ТВ. Последний вопрос я хотел вам задать. Завтра в Соединенных Штатах будет пресс-конференция президента, выбранного президента Дональда Трампа на предмет того, что якобы, опять же, ну так говорят некоторые службы, было кибернетическая атака на сервера, которая защищает ну, в страну, можно сказать, Соединенные Штаты Америки. И есть даже такое мнение о том, что и выборы были, в общем-то, подтасованы в плане того, что электронные вот вот атаки они послужили тому, что был выбран президент Трамп, а не Хиллари Клинтон. Он это отрицает, он говорит, что это такого быть не может. Как вы считаете, это было место или нет? Ваши ощущения? Я, я считаю, что там не было подтасовки, Трампа выбрали правильно кармически он хорошо прям вложился, вошел в Америку. И единственное, что ему нельзя быть радикалом относительно каких-то... Это вопрос а, мы, да, не обсуждаем... и женщин, то есть ему нельзя быть жестким. Совета, советов мы ему давать не можем, советы президента Но, не даются. Но я тем не, да. Но, тем Ой, не и менее... И тем... Я считаю, что не было, не было никакой хакерской атаки, допустим. Не было. А, а. Я считаю, что больше опасности у сша кстати как ни странно от игила ну, вот от этих боевиков, чем от России, потому что Россия она не воюет ни с кем, она просто защищается, и Россия не будет лезть в чужие страны и управлять там процессами. Понятно. Трамп, ну, трамп, понятно. Трамп, сейчас, да, сейчас, простите, это мы уже анализируем, я задал вопрос, ваше мнение. Скажите, я надеюсь, опять же, 2017 год, мы еще об этом поговорим в следующих программах, ну, по вашему ощущению, 2017 год. Надеюсь, не принесет никаких глобальных изменений в мировом масштабе, в масштабе отдельной страны, ничего такого серьезного, не дай Бог, Я не произойдет? все-таки вижу, что если люди не обратят внимания на экологию земли самой и не перестанут гадить себе под ноги и воздух, да, соответственно, могут быть именно экологические проблемы. Ну, Людям надо менять сейчас абсолютно все, весь подход к природе, к земле. Лена, потому что Лена, простите... Потому это будет тяжело, и опасно и, возможно, фатально. Простите, Лена, я вас прерву. изменить ситуацию. Простите, я вас прерву. Дело в том, что для этого не надо быть экстрасенсом. Это и так всем понятно. Я спрашиваю мнение экстрасенса. Ну, я сейчас, видите майку, бы, я или сейчас нет? говорю как экстрасенс, я сейчас говорю, нет, что и... 17-й год, он решающий, то есть в 17-м году э, идет момент, изменения уходят, во-первых, логика столетия революционных моментов и военных прошлого века, то есть оно как бы уходит. И если сейчас все люди грамотно перешагнут это и не будут упираться военные конфликты, а начнут разруливать все по-другому, то в какой-то степени мир будет продолжаться. – Хорошо, есть, ну, хорошо. – Но этот год решающий. Он дает новую точку опоры для многих. Ну и для кого-то он будет фатальным, это понятно. Хорошо, спасибо большое, Елена. Э, дорогие друзья, наши уважаемые э, видеозрители, интернет-пользователи, э, э, мы беседовали с парапсихологом, экстрасенсом Еленой Аперецкой. Меня зовут Майкл Мелехов. Спасибо вам э, большое за то, что вы смотрите наши программы. Если у вас будут вопросы, то ли к интернет-телевидению «Чикаго», то ли лично ко мне, то ли к Елене, пожалуйста, пишите, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы. А сейчас спасибо. Елена, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Все, пока, Майк. До свидания. Пока, Чикаго.